Пожалуйста, насколько меня хорошо видно. Насколько меня хорошо слышно? Что-то как-то мне с камерой. Не очень. Не получается. Mm. Да, подскажите, насколько видно, насколько слышно? Как же мне ее поставить? Ну ладно как-то вот будет меня видно так извините раньше был маленький экран и было неплохо а теперь ну да вот так еще можно наверное сделать чтобы меня было видно поближе камеру это не ко мне так вебинарной комнате я не могу ничего сделать вот она так показывает да. вот так, сейчас каких-то куча стульев сразу в камеру влежу. Ну ладно, я чуть как не думала, что она у нас такая широкоформатная. Да, лучше, да, все, все видно, все слышно, все хорошо. Ну что, друзья, сама вижу, что не совсем вхожу, мне как-то надо далеко быть от камеры, да? Но из-за того, что все-таки слайды, мне их тоже надо видеть, буду вот, вот так в камеру выглядывать. Так, все, нормально видно, нормально слышно. Ну что, начинаем говорить с вами про сентябрь. У меня достаточно много информации сегодня. Что-то я сегодня постараюсь вам рассказать, что не успели, обязательно расскажу. Где почитать, обязательно опубликую все, все новости на нашем сайте. После меня выйдет Татьяна. Ой, кстати, не спросила, Лена, после меня же Татьяна, да, сегодня выходит делать прогноз фэн -шуй. А, нет, не выходит, извините, а тогда я могу с вами, ее сегодня не будет, тогда фэн шуй прогноз тоже будет на сайте. Но, друзья, давайте сейчас про астрологию. Итак, мы с вами в сентябре для нашего западного менталитета в самом начале осени. А для нашего э, метафизического менталитета, все-таки мы с вами здесь все астрологи или или интересующиеся или хоть как-то люди, которым э, близ, люди, которые близки к этой теме, да, мы уже знаем, что начинается второй месяц осени по китайскому календарю, по календарю, по которому мы с вами смотрим свои астрологические карты, по которому мы с вами читаем э, и при... Предугадываем события, которые с нами могут случиться астрологи, астрологические смотрим, да, читаем астрологически. Так вот, друзья, да, вот кто-то спрашивает, началось. Наверное, надо там на кнопочку нажать, чтобы началось у этого человека, да, вебинар. Напишите ей, пожалуйста. Ну что, и тот, кто знает, кто интересуется, тот знает, что у нас с вами уже не просто осень а в этом месяце даже будет по китайскому календарю середина осени то есть у нас вообще такой очень урожайный астрологический месяц очень урожайный получается месяц петуха потому что у нас выпадает ну не только не только сам петух ну кстати неплохой такой огненный петушок но у нас с вами приходит Uh, и uh, ретроградный меркурий что он тоже любит делать <laughs> в это время приходить у нас ну, кстати ретроградный меркурий не из китайской астрологии да поэтому мы его больше так даем дань уважения просто уже распиаренному такому артефакту. на самом деле мы как бы uh, с точки зрения китайской астрологии для нас например важнее праздник Середины осени есть такой праздник, который тоже очень ритуальный и в, э, с целой красивой легендой про исполнение женских желаний. Не знаю, успею вам ее рассказать, не успею, или если что-то на сайте будет опубликовано, опубликовано. А, куда зайти? Куда, е? Елена, вы уже здесь? напишите пожалуйста будь елене что она уже на вебинаре она куда-то зайти хочет вот. и или может она на сайт не знаю ладно не буду отвлекаться хотя татьяна нет так что может быть могу и отвлекаться могу сегодня с вами побольше поговорить да а, значит так если зависло у кого-то одного то это проблема в вашем интернете если зависло у всех то пишите чтобы я знала что у всех все зависло а, что еще сказать ну, у нас э, осенние равноденствия, да. То есть у нас такой те, кто следит за астрологией, у нас не просто насыщенный, а просто перенасыщенный месяц всевозможными событиями и, э, и все, вся эта энергия вся э, вся энергия стихий, которая приходит и которая заставляет каким-то образом шевелиться и нашу карту и соответственно толкает нас на какие-то верные шаги, неверные шаги. Она, э, знаете, такая очень многогранная, многослойная и, наверное, одним словом взять и сказать, что вот так можно делать. Знаете, мне, мне очень нравится в соцсетях, когда успеваю отвечать на вопросы, когда там пишут: "Здравствуйте, я инский огонь, а я могу поменять работу в этом месяце". Знаете, ну, э, те, кто знает астрологию немножко, знают, что на этот вопрос невозможно ответить, не видя карту, потому что в месяце мо может быть много всего, да, может быть и хорошего, и плохого, и, вот, и особенно вот в этом месяце. То есть месяц абсолютно неоднозначный, в нем столько всего понамешано, и что может сыграть. Наверное, знаете, что как вот как мы обычно, на что мы обращаем внимание, да, в астрологическом прогнозе? Это на то, если мы с вами собираемся какую-то крупную, я не знаю, покупку делать, да. У нас с вами какой-то крупный контракт, то есть нам нужна какая-то поддержка, поддержка Вселенной. То есть мы обращаем на это внимание. Либо мы смотрим какие-то, ну, там, я не знаю, опасения у нас, да, есть относительно чего-то вот тогда мы конечно пытаемся выникнуть пытаемся поймать волну удачи которая бы либо нас вытащила из неудачи либо еще и выше подняла но если мы с вами просто живем просто радуемся сентябрю прекрасному красивому надеюсь хорошей погоде в ближайшее время то я думаю что что мы с вами нам с вами будет чему порадоваться всем же хочется чтобы как угадалки пришел и сказали Ну, если хочется сейчас готовьте готовьте свои календарики куда вы там все это записываете я себе обычно записываю в электронный календарь, календарь прямо в телефоне так что сейчас будет информации и если вы там у вас уже есть какое-то расписание куда вы улетаете с кем вы встречаетесь что вас ожидает 7 сентября по 7 октября то э, сейчас практически про каждый день будет какая-то информация. Вот. Итак, август, как всегда, пролетел молниеносно. Сейчас будем менять. Оставим за собой шлейф из воспоминаний о жарком лете, проливных дождях, о веселых праздниках, долгожданных встречах, о медовых яблоках и летних ароматах. Нам всегда мало лета, всегда его чуть-чуть не хватает, но у природы свои законы. И вот уже постучал в окно сентябрь, чудесная, красивая пора падающих листьев, ярких красок и разноцветных деревьев. Можно не любить осень, но колоритная красота сентября способна очаровать, конечно же, кого угодно». Вообще, мне кажется, мне кажется, лето придумали для того, чтобы мы каждый год понимали, что нам его не хватает. Что бы ни происходило, но лето всегда мало. Недаром, точно так же, как и весной, в сентябре хочется влюбиться, хочется почувствовать бабочек в животе, бежать на свидание. Ведь сентябрь это будет у нас цветок персика. В сентябре актуальна тема отношений и карьерных устремлений. Это достаточно позитивный период, в котором можно раскрыть свой творческий потенциал, укрепить материальное положение и повысить социальный статус. Мы еще об этом поговорим. Но неважно, какая сфера жизни у вас будет в приоритете в этом сентябре, всегда выбирайте правильное время в соответствии с приходящими энергиями дня. И тогда позитивное настроение, скорейшее завершение дел вам гарантировано. Обратите внимание, что в сентябре начинается очередной ретроградный Меркурий, который все может затягивать и все может тормозить постарайтесь до его наступления разобраться с какими-то с нетерпящими отлагательств делами и совершить необходимые покупки особенно мы знаем какие покупки электронной техники а в основном это на технике отражается машины вот, вот, вот эта вся история а если вы планируете покупать квартиру то хотя бы до этого 27 сентября, или у вас какой-то контракт, или у вас какое-то дело, попытайтесь его запустить до 27. -го. Сделайте первый шаг, отдайте аванс 5000 рублей, заключите какой-то преддоговор, сделайте что-то, что будет считаться началом большого действия. И тогда в ретроградный Меркурии вы как бы его завершаете, и все, все живете счастливо, Меркурий вас не трогает. Запись, да, постараемся запись выложить, конечно. Итак, 22 сентября у нас такой разделитель получается. И по дням. 7, 19 сентября и 1 октября в эти дни можете смело обращаться с просьбами и продвижениями на работе или просто кого-то попросить оказать вам помощь. Вам не откажут можете начинать обучение выходить на новую работу и даже заключать брак но вот начинать лечение и навещать больных особенно видимо ковидных, не стоит перенесите свои визиты на другое время так что если у вас есть в планах давно уже есть в планах а, а, кого-то и о чем-то попросить то наверное самое время а вечером 7 сентября можете дополнительно значит дополнить свою карту желаний 19 сентября помните так что все все у кого есть там нереализованные желания тоже можете помнить прекрасный денек 19 сентября помните что все что вы наобещаете вам придется выполнить так что следите за своими обещаниями а 1 октября вы погрузитесь в ауру влюбленности и счастья ну, понятно, что, что, наверное, не весь мир погрузится, но, во всяком случае, энергии этого дня точно будет поддерживать эти настроения, если вдруг они вам с ними по пути, то, я думаю, тоже день не стоит упускать. 8, 20 сентября и 2 октября энергии этих дней идут в разрез годовыми. За что бы вы ни взялись, все идет не по плану. Ну, конечно, это будет раздражать, отсюда могут уже вырастать и конфликты, отсутствие э сострадания к ближним и, как следствие, вероятны ссоры, которые могут затянуться надолго. Так что 8, 20 сентября и 2 октября обратите на эти дни внимание. 9, 9 21 сентября и 3 октября важные дни дни в которых будет мало энергии понятно что у вас могут быть личные или какие-то профессиональные планы там, рабочий день все таки да? но просмотрите вот их заранее по возможности откажитесь от тех которые несрочные и оставьте вот, оставь, оставь свой выбор, остановите свой выбор на тех делах, которые требуют завершающего процесса. Это будет в с как раз с этими днями, но лучше отказаться в эти дни от начала дел. 21 сентября у нас праздник середины осень осени великолепный повод отдохнуть или прогуляться в компании у нас будет очень интересная статья относительно праздника осени Сейчас. Вкратце расскажу. Значит, относительно праздника осени, обязательно почитайте эту статью. В двух словах расскажу, что есть очень-очень интересная легенда про стрелка, который который спас свой народ. Вот мне, кстати, когда я эту легенду первый раз услышала, мне было очень интересно, думаю, ну вот все-таки вот говорят, что человек, как бы, ну, что, возможно, мы все, все сюда были завезены в какой-то момент да? что человек не здесь родился ну или во всяком случае наши предки видели какие-то другие миры и вот легенда гласит о том что было что люди жили ну как бы на земле и тогда на земле было 9 солнц вот уже понятно, да, что легенда явно растет как-то не из нашего, не из наших, да, широт. Так вот, 9 солнц, и эти солнца, они грели все больше и больше и больше. И крестьяне не успевали успев, э, убирать урожай Солнца, просто все эти солнца в, в, в, во множественном числе они просто сжигали их. И вот нашелся такой стрелок, который пожалел их, и начал эти солнца э, значит.. Э, убивать стрелами, да, пока не осталось одно солнце. А, и дальше такое самое далекое. И, в общем-то, а он еще ему указал время, когда ему можно заходить, и когда ему можно, да, как близко ему можно приближаться к земле, а как нельзя. Вот, потом, значит, стрелку, естественно, все были очень благодарны, и даже какая-то прекрасная фея подарила ему эликсир бессмертия, но он настолько сильно любил свою жену, что он этот эликсир бессмертия не хотел пить, он не хотел оставаться без нее. И вот когда однажды он ушел на работу, это э, какой-то злой человек э, узнал, что у него есть такой эликсир, и он ворвался к ним в дом и начал искать этот эликсир, и э, для того ну, угрожать жене, и жена будучи умной женщиной поняла что если этот человек злой человек станет еще и бессмертным то он то он ну в вся земля вся земля будет в, в, это, в этом зле да, окутана и она сама выпила этот лексир превратилась в облако улетела на луну и когда стрелок пришел горю просто просто не было вообще никаких границ да? никаких пределов вот и он все время смотрел на луну на луне мелькал мелькал образ его жены он очень сильно страдал и его все все вокруг пытались утешить дарили ему дарили ему какие-то там угощения вот так вот самое главное что вся эта легенда очень интересна, чем что на Луне, ну, как бы мы понимаем, мы и так, наверное, с вами многие знаем, да, что на Луне Луна считается самым инским, да, таким инским началом, женским началом, и э, Луна в этот день, то есть это 15-й день 8 э, каждого 8 лунного месяца, э, середина осени, у нас праздник середины осени, получается, она исполняет женские желания. То есть женщины, которые э, вот, вот, то есть вот, этот вот бессмертный, вот эта его жена с луной, да, она начала исполнять желания. И мы в статье вам там расскажем, э, там небольшая статья, я вам ее практически рассказала, вот, и э, они пекут специально какие-то пирожки интересные, они с членами семьи вместе встречают этот день вы тоже можете это все сделать ну или хотя бы сами для себя заказать загадать какое-то прекрасное прекрасное желание вот так что э, статья про этот день у нас будет с, э, 20 напоминаю 21 сентября э, будет у нас на сайте все прочитаете и вот узнаете как в какой еще лунный день можно загадать ну не просто лунный день а Китайцы верят, что, в этот, что именно женские желания исполняются именно в это время. Да, запись будет. Дальше. 10, 22 сентября, 10, 22 сентября и 4 октября хорош для начала проектов. Если подготовка к началу важных дел закончена, то, то смело можете запустить их в эти дни. Дни начала проектов, многообещающих встреч прямой, приятной какой-то компании. Не сидите в уголке, действуйте, проявляйте себя. Если, ну, это всем надо делать, кроме тех, у кого в карте уже есть земная беда петуха. Значит, но 22 сентября день имеет очень мало молодцы, не беритесь за многое, может просто элементарно не хватить сил для воплощения ваших великих целей. То есть прямо я бы даже этот вот день как-то бы отметила для того, чтобы, ну, действительно, вот эти вот дни, они, вот этих переломные дни, они всегда достаточно достаточно для людей сложные с астрологической точки зрения и жизнь это подтверждает 11 23 сентября 5 октября прекрасный день для уборки ну понятно что мы чаще всего убираемся но я к тому что в эти дни можно сделать такую энергетическую чистку да, там дома или того пространства где вы живете а, значит но но нельзя допускать перерастание уборки в ремонт даже в самые мелкие Энергия этих дней способствует э, приобретению каких-то ценных, э, ценных вещей недвижимости в ночь на 23 сентября день осеннего равноденствия то есть вот 22 сентября почему день почему в нем меньше всего энергии а, всегда это как это как конец какого-то периода энергия на нуле Всегда в эти дни, это вот перед, что в середине осени, что середина зимы, что в весны, что середина лета. Всегда есть такой день, когда ничего начинать не надо. Все, вот все пойдет не так, мягко выражаясь. А, скорее всего, вообще никуда не пойдет. Итак, ночь на 23 сентября день осеннего, осеннего равноденствия. А 23 сентября и 5 октября... Можно сесть на диету или избавиться от какой-то плохой привычки. Ну, или, может быть, просто она вам надоела, эта привычка. Вот, так что а, тоже введите, Все-таки дни для диет такие немногие астрологи дают. А вот эти дни как раз можете взять и попробовать, какой будет эффект, если вы сели на диету именно в нужный день. А, Марина пишет. В прошлом году начала писать диплом на ретроградной Меркурии в апреле. Перед сдачей три раза почти полностью переписывала. Вот. Антифагент не проходила. теперь буду внимательнее. Да, скажите, пожалуйста, благоприятное время для хирургических манипуляций. Но ну, давайте мы сейчас дочитаем. Вообще, Джемиля, знаете, чтобы я сделала... Ой, я сейчас вам в прямом эфире, конечно, это объяснить не смогу. Значит, сейчас, если, вот, если не брать... Вообще хирургическое вмешательство, это нужно смотреть вашу астрологическую карту. Вот конкретно вашу. Если вы хотите просто вот какую-то хорошую дату, значит, друзья, я вам, вообще всем советую. Что можно сделать значит смотрите первое есть несколько путей первый путь это вы заходите на наш сайт и в разделе Господи, как называется раздел сейчас минутку сейчас зайду на сайт значит вам нужно будет зайти в раздел сейчас забросится скажу забыла расчеты да. раздел расчета в раздел значит в разделе расчеты у вас будет э, китайский календарь Вот прям записывать китайском календаре друзья это всех касается не только не только вы можете смотреть в, там хирургические вмешательства любой хороший день да? в китайском календаре вот например я прям сейчас при вас зашла да? китайский календарь мы смотрим 6 сентября мы смотрим э, сам сам э, саму бадзи саму карту да ну если вы не очень хорошо разбираетесь вы все равно там ничего может не, не поймете не заметите, вы не поймете где там есть столкновения какие там фазы ци вы все равно в этом не разберетесь. и там есть индикаторы дня и вы берете нажимаете на плиточку смотрите первый индикатор и вы главное читайте Нажимаете, и он вам пишет, о чем сегодня день. И вы его прочитаете. Он может быть для одного хороший, а для другого чего-то плохой. Вот, например, вот сегодня какой день? Да? Собирание это день благоприятия для торговли, если необходимо использование накоплений. Деятельность, любая деятельность вне дома уменьшается успехом. Прекрасное время для учебы. Ну, и не стоит использовать этот день для визита к врачу стоматологу. Вот, это просто написано в нашем календаре. Ни, ничего, да? То есть вы берете день, на который вам, вам сказали, операцию можно сделать тогда, тогда, тогда, тогда, тогда. Вот вы зашли, записали, да, куда нужно заходить. Сайт npugacheva.com, раздел, раздел расчет, китайский календарь. И там такие две, два индикатора. Вот считайте по первому индикатору. А, я как-то к нему больше хотя 28 лунных стоянок они тоже важны это второй индикатор ну просто хотя бы по первому да? вот например видите сегодня я к врачу кстати кстати правильно сказали вот. а, организовывайте свадьбы на похороны должны быть отложены на послезавтра вот так. Кстати говоря, ждала ждала врача две недели. Не было ни другой записи, я не посмотрела. С утра была у офтальмолога. А, а врач, который меня туда отправила, она обязательно попросила, чтобы мне посмотрели глазное дно. И сказала, что именно эта врач, она очень хорошо смотрит. И когда я к ней пришла, она сказала, что что у нее очень большая очередь. Я сегодня не может посмотреть а мне головной дно. Она сказала, у меня все хорошо, я, говорю, я знаю, что у меня все хорошо, но я бы хотела, дно, чтобы мне посмотрели. И она мне сказала, ну вы тогда запишитесь, я через а -а -а две недели выйду, а лучше будет в октябре. Говорит, в середине октября у меня будет время, я вам послушаю. Вот слушайте, вот что бывает, если ты не заглядываешь в свой собственный календарь. То есть это первая история. Вторая история. Вы можете на том же сайте npugacheva.com зайти просто в калькулятор Бадзи, ввести свою дату рождения и посмотреть небесного благородного от дня. Вот, например, я сейчас вот смотрю, небесный благородный от сегодняшнего дня – это дни. Какие дни? Вот я вот просто смотрю сейчас калькулятор Бадзи и небесный благородный небесный, благородный от сегодняшнего дня, а вы будете смотреть от своей даты рождения. Вы смотрите свои даты рождения. Итак, вот, например, стоит у вас петух или свинья. Вы ждете день петуха или свиньи. Как это сделать? Опять же, все в том же калькуляторе. В калькулятор берете китайский календарь. Просто щелкайте, находите, когда будет день петуха и идете в день, ну, сейчас вот месяц петуха, день петуха, лучше не ходить, да, давай петуха сам наказание. Там берете свинью и идете к врачу. То есть вот два способа, если вы берете общие даты. Если индивидуально, то я на этот вопрос ответить не могу, потому что здесь просто нужно брать карту и там тоже по нескольким параметрам считать. Очень все понятно, благодарю, все хорошо. Вот а Наталья пишет, что да, дни и часы небесного благородного всегда помогают. То есть даже если плохая дата, вот как сегодня, вот дата была явно не для того, чтобы идти ковтального, но я к нему все-таки забежала. Вот. Но если бы я хотя бы в час хороший своего благородного попала, а я не в своего благородного была, да, то наверняка бы она бы, ну хотя бы мне меня бы не на октябрь от, от футболила. Не, ну Я на самом деле выберу хорошую дату и пойду к другому врачу. Здесь вообще проблем никакой нет. Я, конечно, ничего ждать не буду. Но могу попрокатить прокатить и с первого раза будет хорошая дата. Вот. Значит, дальше. Я уже не помню, на чем я остановилась. Давайте 12-24 сентября. Да, естественно, диету я не сказала. И 6 октября, то есть 12, 24 сентября и 6 октября, особо благоприятно заниматься делами, делами которые бы радовали вас, умножение которых вы ждете своей жизни. Но 12 сентября энергия, энергия стоит, старайтесь избегать всех важных дел. Просто отложите их до лучших времен. 24 сентября обратите внимание на сферу обучения самосовершенствование то что вы освоите сегодня будет с вами очень очень долго 13 25 сентября 7 октября это хорошие дни даже если у вас возникнут конфликты на работе или да какое-то недопонимание с друзьями вы сможете вывести все на какую-то все равно нужную волну все равно все и все будет хорошо главное Главное, сами скандалы не начинайте, не поддерживайте, не раздувайте эти скандалы. Энергии, конечно, энергии этих дней все-таки за то, чтобы все дружили, за то, чтобы все было хорошо лучше позанимайтесь в эти дни самообразованиями науками послушайте какие-нибудь вебинары курсы я надеюсь что многие кто здесь сейчас находится уже придет на мой курс по фундаментальному фэн-шуй и мы с вами уже в конце сентября начнем заниматься большой интересной программы по по по Господи, я сказал фэншуй по фундаментальному бадзи, извините. То есть большой большой курс по Бадзи начинается, в котором мы с вами будем фундаментальный бадзи, лена поправила, да. Лена, будь да, пожалуйста, добра, ссылочку дай, потому что вдруг еще кого-то нет, у нас очень уже большая группа набралась, хотя бы еще даже не проводили открытые занятия, но у нас большая группа, так что все, кто за, кто еще не присоединился, можете присоединяться к нашему обучению в конце сентября. Мы с вами мы с вами отправляемся в огромное путешествие для вот, курс для астрологов профессионалов так и что у нас что у нас с вами еще а, значит, это дни хорошие для обучения сказал 13 25 сентября 7 октября но если что лучше без спирта в эти дни обойтись Итак, так 14 26 сентября Дни, когда ситуация для, для Начало запланированного дела сложится достаточно удачно. Вы увидите положительный результат, который послушает фундаментом к изменению жизни в положительном ключе. Но не берите кредит, платить вам придется долго и тяжело. На это обратите внимание, если вдруг у вас в планах есть кредиты. 15 сентября и 27 сентября не очень позитивное время не стоит отправляться в дальние поездки не стоит заниматься бумажными делами все затянется документы затеряются что основательно как потребит вам конечно и нервы и время и деньги возможно лучше отдохните уделите время для себя Можете прописать какие-то планы, строить карту желаний, записывать свои мечты в какой-то там тайный блокнотик желаний. День прекрасно для этого подходит, эти дни. Вот 16 и 28 сентября в эти дни энергии идут против энергии месяца. Ну, с одной стороны, конечно, это не очень позитивная история. Могут быть проблемы абсолютно в любой сфере деятельности где вы решили себя проявить. Только помните, что подобное противостояние энергии несет потерю доверия и предательство между близкими вам, близкими вам людям. Но с другой стороны, если у вас в этой сфере застой, вы потерялись и не знаете, как действовать дальше, то действуйте, к вам придет озарение и инсайты. 28 сентября бросьте все силы на учебу и обратите внимание, что не надо посещать заболевших, особенно ковида. 17 и 29 сентября дни не способствуют началу дел, от которых вы ожидаете быстрый результат ну такой в течение месяца когда что-то должно произойти да и вообще если вы хотите получить хоть какой-то результат финансовый или карьерном плане ну, вы можете воспользоваться этим временем для романтического свидания если заранее запланируете для него небольшое какое-то время небольшое приключение все может исполниться 18-30 сентября прекрасные дни, супер удачные. Берите карандаш, отмечайте их в своем ежедневнике. У нас таких прям прекрасных дней. Не так много, так что, может быть, вы их на что-то нужное потратите. Вы можете начинать все, что хотите, все, что есть в ваших планах. Отправляйтесь в путешествие, открывайте бизнес, устраивайте праздник. Начинать любой важный вам проект в этот день можно. Даже регистрация брака. Это все приведет к процветанию и успехам. 30 сентября можно сесть на диету, опять же, или избавиться от какой-то ненужной привычки. Ну, вы видите у нас э, иероглифы, кто видит, э, кто из телефона смотрит наш вебинар, тут видит, что у нас с вами э, такой интересный месяц приходит, да, э, вот сочетание иероглифов, mm -hmm. да, то есть у нас есть бык, бык года, э, приходит петух, его брат, родной, <laughs> друг, да, их объеди... объединяет любовь к дисциплине, то есть они одинаково воспитывались, и они такие, они из одной семьи, да? структурированность жизни, тактичность, дипломатия. Вот, и вообще они вместе могут свернуть горы. Но не мечом и танком, а умение сделать акцент на важном, прописать планы или при необходимости, конечно, тут можно уколоть неподходящий момент, а при помощи сарказма выбить соперника из колеи. Ваша задача в сентябре – не повестись на колкости противника, вовремя выявлять провокаторов и самим не пускать в ход язви... какие-то язвительности и оскорбления. Вот. Итак, чудесный огонек в небесных стволах, конечно же, очень слаб потому что все время огня уходит, приходит, теп, приходит холодное, теплое ушло, холодное время у нас приходит. Друзья, у нас холодный год, бык холодный год, из шестилетки холодных а, а, годов, а, а, это последний год, то есть следующий у нас тигр, это шестилетка теплых энергий, Конечно, все зависит от карты, кому-то нужны теплые энергии, кому-то холодные. Но общее состояние мы все равно понимаем, да, когда общее состояние либо теплая энергия года пришла, либо холодная, а бык – это просто мороз-мороз. Но если у нас первая половина проходила года в, в, теплые, в теплых энергиях, то сейчас вот уже второй месяц наступает холодные энергии то есть у нас самый холодный бык самый холодный год из всех 12 земных ветвей и еще плюс к этому у нас идут с вами начинаются все более и более холодные месяцы и ну, конечно это будет отражаться конечно это будет отражаться на вообще на мире в целом да ну и на каждом человеке в частности но, ну тем не менее, все-таки петух пришел огненный, так что понятно, что этот огонек очень слаб, но его пора уже прошла. Ну, как бы оно ни было, он рождается именно, именно в сентябре. Огонь инь ⁇ это блики света на глянцевой поверхности инского металла. Отражение, знаете, такой далекой звезды, которая создает лишь иллюзию тепла. Но если звезды зажигается, то это кому-нибудь нужно. И даже такой маленький и не самый сильный огонек способ, способен осветить путь кому-нибудь. Так что кому-нибудь обязательно пригодится. Если вы заблудились в своих планах, растерялись в многочисленности выбора, то остановитесь на минутку. Представьте перед собой этот огонек, энергия месяца. Обязательно дадут подсказку, укажут верное направление. Сентябрь ⁇ это месяц, когда запускается режим завершения года. Близится итоговое время, поэтому необходимо пересмотреть все свои планы, выделить важные дела и делать на них акцент, чтобы незавершенные дела не оттягивали на себя вашу энергию. Если приоритеты поменялись, то смело вычеркивайте то, что считаете неактуальными. Вписывайте новые, но с учетом, что у вас будет время и желание ими заниматься. Самое время запустить новый проект или провести обновление. Если вы хотите идти в ногу с сентябрьскими энергиями, то в конце месяца вам придется... Разгрести, разгрести завалы на работе, в текущих делах, или разобрать шкафы, или почистить свою адресную книжку. Ой, как, это, это мне надо сделать. Все время думаю про то, что в телефоне миллион уже каких-то ненужных телефонов никак руки не доходят. Может быть, стоит избавиться от каких-то вечно ноющих знакомых, тянущих вас в болото, недовольствия и нытья. Все же ретроградный «Меркурий» имеет свои плюсы. А, ну, в общем, до подобных, до подобных дел редко когда доходят руки. А вот в ретроградный «Меркурий» это делать просто надо, обязательно. Вообще месяц очень интересный. Настраивать на решение карьерных вопросов, вплоть до перемены профессиональной деятельности. Может расширить а, круг общения. Появи, у вас могут появиться новые друзья. Могут быть, могут старые друзья. Да. В любом случае, контактов в сентябре будет много. Не стоит отказываться от предложений выпить чашечку кофе, ведь вполне, вероятно, именно на такой встрече вам предложат интересную и выгодную работу, ну, либо какой-то новый проект, который вас точно заинтересует дин сидит на своем благородном а это значит что поддержка летает в воздухе а если у вас а, возникнет идея или появится необходимость привлечь инвесторов то обратившись за помощью вы непременно ее получите петух любит срочные дела ему а, как-то дает эту надежду, что если он, знаете, своим скрупулезным подходом да то, что он будет все это выполнять, то петуха обязательно заметит, и карьера пойдет вверх. Если вы родились в день змеи, петуха или быка, то есть у вас в вашей карте астрологической, вашей карте Бадзи в дне стоит змея, петух или бык, то сентябрь вам принесет звезду генерала смелость или и целеустремленность с одной стороны добавить напор, напористость в реализации цели и продвижения к мечте ну вот это непреодолимое желание командовать может конечно сгустить краски поэтому сознательно отслеживать свои слова свои поступки Старайтесь не обидеть людей, с которыми вы вместе работаете. Может быть, ну, не со зла, может быть, случайно. Надо э, людей э, ранить, почем зря. Вот. Так что подключайте, э, старайтесь подключать дипломатию. Ваши лидер, э, лидерские качества будут одобрены окружающими. И тогда принесут хороший, хороший результат, хорошую пользу. Особое внимание на проявление излишних эмоций нужно обратить людям в картах бадзы, которых уже есть земная ведь петуха. Почему? Да потому что два петуха создают ситуацию самонаказания, при котором человек сам самостоятельно создает такие ситуации, которые ему же и вредят. То есть самонаказание ⁇ это не когда вас кто-то обидел, это когда вы сами себя вот как-то смогли вот так обидеть. Вот, так просто нужно помнить, что не стоит вовлекаться во все, что вас окружает, окружает совать свой нос в чужие дела, так что задираться не нужно по поводу инвестиций. Тогда приходящий петух обязательно найдет общий язык с вашим личным. Так что если у вас уже есть петух, ничего, тоже ничего страшного не будет. Обратите внимание на 10-22 сентября и 4 октября. Это еще раз такое дублирование дня петуха. И по большому счету, конечно, это, в общем-то, хорошие дни. Но для тех, у кого уже присутствует петух в карте, да, вот, это как раз может постигнуть... Ну, уже и без того как бы складывающиеся наказание да? вот, так что э, постарайтесь не конфликтовать и не лезть в какие-то истории которые вас же потом э, за которые сами же и получите сентября в сентябре есть возможность развивать свое любимое хобби или на, найти совершенно новый интерес в жизни для петуха Дин это звезда академика то есть изначально энергии месяца настраивать на обучение. Это такие умные энергии к нам приходят, так что все, кто запланировал идти учиться этой осенью, все вы правильно делаете. А, так что если вы захотите, сумеете освоить то, что ранее давалось трудом, или проявить себя во всем, ну, может быть, в чем-то новом, да, то вот я думаю что как раз это время и пришло во- первых академик сделает процесс более легким материал будет более понятный вот, а благородный приведет к вам ваших учителей которых вам будет которые вам будут интересны которые вам будут понятны которые вам смогут дать действительно какие-то хорошие знания Вторым направлением месяца будет, будут романтические отношения, как мы уже говорили. То есть все, кто хочет все-таки влюбиться и не успел это сделать летом, может успеть это сделать осенью. Влюбиться в сентябре, знаете, это как зажечь маленькую свечку, от тепла и света который растворится осенняя хандра. И каждый день будет наполнен какими-то новыми ожиданиями одинокие могут найти себе пару конечно если будет стараться очень возможно что именно сентябрьские знакомства приведут к изменению статуса в семейном плане еще раз хочется напомнить что в сентябре увеличится количество контактов так что вы не отказывайтесь пожалуйста от свидания знакомств Я сейчас говорю для одиноких людей которым это может быть очень актуально особенно актуально это для людей которые родились в день или в год обезьяны крысы или дракона то есть в столпе дня или в столпе года у вас стоит кто-то любой знак обезьяна крыса или дракон петух это личный цветок персика они в сентябре будут особенно очаровательные Рожденные в год и день лошади также могут провести сентябрь в романтическом настроении, ходить на свидание, целоваться с Петух для них символическая звезда ⁇ Красный Феникс, которая добавит привлекательности и очарования. Есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. Для семейных пар петух преподнес запас нежности любви это время для укрепления отношений прекрасно а вот для тех кто родился в год или день кролика лучше быть более осторожным земная ветвь петуха это кто у нас личный разрушитель это не говорит о том что нужно сесть и ждать что что-то с такое ужасное может случиться. Вовсе нет. Столкновение с приходящими энергиями несет перемены. Но мы с вами знаем, что перемены это не всегда плохо. Да? Это изменение сложившейся ситуации. Если оно... Как бы давным-давно эта ситуация уже себя изжила. То столкновение подобно свежему ветру, то есть она способна вывести вас к каким-то новым открытием, новым выводом к осознанию того, что пришла необходимость что-то менять. А вот в какой сфере вас поджидают перемены? Вы можете посмотреть относительно того столпа, где у нас находится кролик. Если это годовой стол, то перемены будут во внешнем окружении в социуме но это может еще ваше здоровье затронуть да? если месяц то это какие-то перемены с друзьями или с родителями если дневной столб то это перемена в доме в браке ну кстати здоровье тоже может быть если часовой то это перемены либо с детьми либо в карьере ну, также можете присмотреть свои жизненные планы или стратегию действия но если вы родились в год или день металлического кролика либо водного кролика вам лучше спокойно вообще переждать этот месяц не начинайте новых дел не экспериментируйте с карьерой и не выпускайте пар дни 10 22 сентября и 4 октября приносит удвоение энергии петуха может быть людям с этими столбами личности некомфортно. Прям отметьте тогда себе, если у нас здесь такие есть, что вот, вот эти дни постарайтесь минимально что-то делать и минимально какую-то нагрузку брать на себя. А усилить у себя функцию внимательности в эти дни. Если в карте есть столб огненного петуха, то вас ожидают события в той сфере жизни за которую этот столб отвечает опять же да смотрим смотрим где этот столб стоит тем у кого в карте есть земная ветвь дракона также могут ждать изменения но они такие будут более мягкие благоприятность которой зависит от полезности результатирующего элемента Напоминаем, что дракон да, вступает в взаимоотношения с петухом и образуется новый сильный элемент металла. И если металл вам полезен, то вас ожидают приятные изменения в той сфере жизни, за которую металл отвечает. За что? За самовыражение, за мужа, за деньги, за, за ресурсы. Да? Вот там как бы и, будет, и будут у вас перемены. А если э, ваш столб личности Рен, янская собака, на, на драконе, то вероятность новых. Ой, янская, собака, что я сказала, извините. янская вода сказать на драконе, да. то вероятность новых отношений дружеские, романтические, деловые, рабочие, многократно увеличиваются. Тем... А вот для тех, кто родился в месяц собаки, в сентябре самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для них земная ветвь петуха – символическая звезда небесного медика. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение. Если вы давно откладываете посещение врача, не пропустите этот месяц. Вообще, сентябрьские энергии достаточно дружественны и позитивны. И пропустите прекрасный сентябрь, будьте с ними на одной волне итак сейчас мы для каждого господина дня вам нужно посмотреть какой у вас господин дня это что такое господин дня это э, верхний иероглиф в карте Бадзы, самый верхний иероглиф в дне столпе в дня если у вас э, дерево то вот вы видите да что к вам приходит э, Дин для вас будет самовыражением а петух будет властью если вы огонь, то для вас либо друзья, либо грабители либо богатство. Если земля, то печать, самовыражение. Если металл, то власть, друзья и родители, богатство. И если вода, то богатство и печать. Если ваш элемент личности янское или инское дерево. Сейчас мы давайте перейдем к каждому отдельному. Элементу, то месяц принесет власть и самовыражение. Для янского и инского дерева они совершенно не по нраву, конечно, эти знаки. Ни одному дереву, ни второму дереву. Но если ну, надо, кстати, сказать, что Петух, собственно говоря, для янского дерева вообще-то не опасен, да? потому что петух – это пюрочинный нож или какие-то там красивые ножницы. А вот для янского, конечно, это не очень хороший, да, как вы понимаете, знак. Но опять смотреть, с какой стороны смотреть. Значит, дело все в том, что петух приходит под контролем. У нас огонь контролирует металл соответственно все возможные административные изыскания будут перенесены все неприятности да, и не окажут никакого на вас какого-то знаете неблагоприятного влияния но возможно раздражительность по поводу того что что-то пошло не совсем так как вы того же дали или вам сказали не то чтобы вы хотели услышать главные рекомендации женщинам линьянского дерева будет не давить на мужчин или на начально, на начальников мужчин особенно. Вот, в противоположном случае вы только их разозлите, но желаемого не достигнете. А мужчинам с этим господином дня стоит перенести серьезный разговор со своими детьми, если такой вы планировали провести, на другой месяц. То есть с детьми могут возникнуть конфликты. Деревянным элементам личности необходимо в сентябре сделать акцент на собственных знаний, аргументировать все свои доводы. Можно посетить своих бывших учителей, вспомнить годы учебы своих одноклассников или поговорить по душам со, с какими-нибудь своими соседями, стариками. То есть почаще ходить к маме, к старшим родственникам, не забывайте заниматься собственным здоровьем и мелкими, какие-то мелкие неприятности сентября обойдут вас стороной. Почему? Потому что между не очень, так скажем, хорошей властью и вами нужен какой-то буфер в виде ресурсов. А ресурсы ⁇ это люди, это наше здоровье, наша недвижимость, наши старшие родственники, вообще люди старшего поколения тоже. В год петуха 2017 яинское дерево. Вот триханот, мою карту. Ой, да, когда приходят такие вот годы, которые действительно сильно отражаются на нашей карте, то мы это чувствуем. Даже если мы астрологией не занимаемся, как правило, знаете... Иногда такое бывает, что там человек приходит на консультацию и говорит: слушай, а что там было у меня вот в этом году? У меня просто все вот, вот, все вот так, вот так, и вот так, еще и вот так. Ну, и да, там смотришь и даешь объяснение, и просто дается человек. Как так может быть? Вот. Если ваш элемент личности огонь иньский или янский, то сентябрь это месяц богатства и друзей для иньского огня, и грабителей богатства для янского огня. То есть, ну, еще иногда смотрят, знаете, как э, трактуют, что для огня приходят, неважно ински-янский, богатые друзья. То есть больше общайтесь, гуляйте, советуйте, работайте в группе, не отлынивайте от коллективных каких-то мероприятий, вам нужны богатые друзья. К вам могут поступать перспективные предложения, способные увеличить ваш доход. в это могут быть предложения, подразумевающие под собой инвестиционные вложения. Вот тут внимание не стоит вкладывать крупную сумму. Обязательно просчитывайте риски. Если есть вероятность потерь, может больше потерять, чем получить. К сожалению, не все наши друзья числе на руку быть, да? но с другой стороны людям с элементом личности биль и дин эти люди могут рассчитывать на помощь в делах так как петух является благородным человеком если у вас произошел затор в делах поищите среди своих знакомых тех кто способен способен оказать вам пассивную помощь такой человек обязательно найдется если ваш элемент личности земля инская или янская, то, сентябрь, то в сентябре приходит энергия самовыражения и печати. Достаточно продуктивный месяц и для янской, и для инской земли. Если заранее учесть, кто, где и зачем может помешать осуществлению, осуществлению задуманного, энергии инского металла являются полезными для земли. Хорошее время для завершение давно каких-то начатых дел самовыражение будет просто зашкаливать захочется всего и сразу будьте готовы сказать самому себе стоп и а, там я не знаю может быть в какой-то момент отказаться от какой-то лишней еды может быть не нужно не надо уже когда передать может быть не нужно покупать какую-то ненужную вещь они да? а не ставят свои интересы выше семьи или работы но вместе с тем можете активизировать, может активизироваться творческая составляющая. Если не получится реализовать все свои идеи, то запишите их. Возможно, они пригодятся вам в будущем. Для людей с элементом личности земля и огонь, петух – это звезда академика. Если вы давно хотели освоить какой-то материал, но никак не удавалось выкроить на это время то в сентябре вам захочется вернуться к своим планам и все будет усваиваться легко и просто для тех людей у кого янский или инский металл то в сентябре приходит энергия друзей грабителей совместно с властью для генов и для синев контакты от власти не всегда несут ну, по-разному, в общем, конечно, бывает, вот, но не всегда плохие должны быть, да? Надо следовать фокусу и быть в курсе любых изменений на работе. Тогда поймать вас на каких-то несовпадениях будет проблемати проблематично. Женщинам также не стоит, также стоит быть в курсе всех дел своего мужа. В таком случае никаких сюрпризов вам не предвидится неплохих и и нехороших Ген по-прежнему недолюбливает грабителей богатства янский металл да, для янского грабителя это плохая как бы история поэтому благотворительность может снизить риски любая благотворительность хотите деньги перешлите хотите помогите кому-то там я не знаю делом еще там чем-нибудь да? то есть Кошек покормите, ну, в общем что-нибудь сделайте, чтобы своего же грабителя задобрить. А еще лучше идите на обучение. Идите на обучение самый хороший самый хороший способ задобрить грабителя богатства. Тратите деньги вроде бы все на себя, и с другой стороны это точно отыгрывает грабителя богатства. В этом месяце и синь э, не стоит слишком синим не стоит э, слишком откровенничать и не втягиваться в конфликты, иначе все тайное станет явным. К тому же сентябрь для сини – это символическая звезда демон красной красоты, увеличивает шанс быть обманутыми. Так что читайте внимательно все, что собираетесь подписать, и не имейте дел судом. Велик шанс проиграть дело. Для, для синя петух вообще такая знаковая земная ведь. Она несет звезду вознаграждение 10 небесных стволов, дающую возможность зарабатывать больше обычного, но придет, придется поделиться с руководителем, с руководством. Для генов петух это овечий нож. То есть осознание собственной правоты будет в течение всего месяца. К сожалению, не все с вами согласятся. Оттуда, отсюда могут быть конфликты. И будьте осторожны. Занимайтесь спортом, повышается потому что повышается вероятность травм. Итак, элемент личности ⁇ вода янская ну да, ленинская или янская вода, либо квей, либо рен, то энергии месяца будут представлены для вас как ресурс и богатство. И для ренов, и для квев могут быть высокие доходы, может быть потеря денег, может быть новые интересные проекты, а может быть остановка и стагнация. Энергии Иньского металла поддерживают и укрепляют воду, хорошее время для завершения давно начатых дел. В отличие от обезьяны, петух всегда полезен в воде. Он как серебряный фильтр, делает ее чистый и пригодный для применения. Все, что вы узнаете в этом месяце, чему научитесь, рано или поздно вам пригодится. Даже полученные советы от мамы, от своих старших товарищей или учителей будут для вас очень и очень ценными. Не отмахивайтесь от них. Запомните, а еще лучше запишите. У людей э, РЕН могут вспыхнуть какие-то такие романтические чувства и настроения. Э, ну, что я хочу сказать, друзья. Конечно, главные эмоции месяца, в, вообще осени да это вообще всего сезона металлического это грусть тоска печаль вот так что вместе с восхищением с созерцанием листопада в каком-нибудь парке может конечно накатить и тоскам и о том что лето закончилось и как бы год целый прошел еще одной еще один да, очередной и вот такие мысли могут конечно осенние дожди навеивать друзья значит э, у нас статья, которая будет опубликована на сайте вместе с теми прогнозами которые я даю с теми числами и рекомендациями у нас будут дополнительные прогнозы э, дополнительные рекомендации с точки зрения китайской метафизики там нету ничего сверхъестественного да то есть у, э, в китайской медицине точно такая же постановка вопросов как и у нас что типа одевайте одевайтесь в яркую одежду да, чтобы, ну, так чтобы на позитив себя выводить да? что обязательно высыпаетесь да? обязательно фиксируйте свой мозг на любом каком-то интересном или радостном моменте да? ну вот в общем обратите внимание на то что, что вас радует как-то больше на это смотрите да? э, спортом если давно хотели заняться то надо уже как раз начать вот какой-нибудь совместные прогулки с друзьями в кофейню всей семьей по парку то есть посмотреть какую-нибудь комедию То есть мы сами должны себе создать яркую красивую осень Потому что энергетически, конечно, она печаль за собой тащит. Уж не зря вот все-таки все обострения у всех психически и, и, и нервно больных они как раз осенью и происходят. Поэтому так что, друзья, зайдите потом на сайт всем, кому-то будет интересно, обязательно зайдите. Будет там будет очень интересная статья. Еще раз говорю про середину осени, которая 21 сентября. Там будет интересная статья про день осеннего равноденствия, который у нас с вами. День осеннего равноденствия. Там они будут такие небольшие статейки. Он у нас наступает 23 сентября в час тигра 03.16 по Пекинскому времени. Вот. И он тоже интересно, интересно, празднуется там тоже можно проводить ритуалы мы все это будем мы напишем я вам все это напишу все будет в статье так что все опубликуем а вот тоже можно сделать будут интересны какие-то талисманы и это все относится все в, в рамках этого же месяца да и осеннее равноденствие и праздник осень середины осени вот ну, такие вот волшебные дни которые Действительно, можно что-то энергетическое такое запланировать, важное и нужное, в чем вы хотите сделать какой-то прорыв. Подумайте, запишите эти дни, почитайте статьи, в которой будет все поподробнее описано на нашем сайте. Как всегда, в статье вот общего прогноза из китайской медицины э, дам. Э, Небольшой такой согревающий э, напиток из шиповника, красной фасоли и арахиса. Кто любит, увлекается, кто делает себе э, из э, такой традиционной китайской медицины, делает себе, ну, следить за этим. Я в кажд, каждой статье, я каждый месяц публикую, какие, э, какие блюда или напитки лучше будут, которые будут поддерживать нас энергетически. Так что можете, все, там все-все будет написано, все очень подробно. Это все будет на нашем сайте mpugacheva.com в разделе, в разделе статьи. Значит, в качестве талисмана на этот месяц, кто увлекается талисманами, предлагаю золотую рыбку. Золотая рыбка на китайском языке звучит как семью и является символом богатства, поскольку, поскольку ее... Значит, такой первый иероглиф он такой в виде кузницы. А, ну, господи, а что же я вам тут это. Вы же на слайде да, можете видеть, кто видит слайды. Означает: золото символизирует несметные богатства, а второй иероглиф звучит как нефрит и имеет тоже значение. Это и слово изобилие и такой прибавочный да, что чего-то больше чего-то много то есть это вообще универсальный талисман удачи вы его вообще можете себе купить чтобы он у вас был э, талисман удачи все наши талисманчики продаются на э, любые талисманы вы можете выбрать на нашем сайте опять же сайт магазина для того чтобы попасть на сайт магазина нужно зайти на наш сайт пугачева все в той же строке, где там калькулятор, расчеты, в самом конце будет стоять магазин фэн-шой. Вы можете талисманы заказывать, мы с удовольствием в самом хорошем виде и качестве вам их доставим. Вот. Рыбки – это, конечно, универсальный талисман удачи, благополучия, изобилия, богатства, подородия, гармонии, защиты, исполнения желаний. Опарное а изображение золотых рыбок – это символ крепкого брака, счастливого союза так что выбирайте что вас интересует в данный момент посмотрите наши талисманы какие талисманы есть в нашем магазине и можете тоже себе заказать друзья ну и традиционно в конце нашей встречи э, наш любимый ритуал согревание денежной звезды где мы будем его согревать во первых как мы его согреваем для новичков мы с вами берем маленькую свечку обычно таблеточку ставим в нужное время в нужном месте где нужное место в этом месяце это юг-2 что такое юг-2 друзья это просто центральный юг даже вот кто не знает вы можете шаблон 24 горы не накладывать то есть вы берете компас компас можно взять бесплатно в телефоне берете компас ставите значит этот компас встаете в центре комнаты квартиры дома, у кого что есть, и находите север-юг, запад-восток. Вот точка юга, куда вот юг показывает, вот там вам туда идете ставить свечку. Все, тут даже ничего искать не надо, даже шаблон накладывать на 24 горы. То есть вот север, вот юг, все, вам на юг. Вот куда показывает, то есть вот эта вот стрелка, да, она показывает на север, на юг, вот на юг идете. Значит, что вы делаете? Когда вы делаете? Первое, вы делаете 19 сентября, ну, здесь все уже дальше понятно. Когда вы берете часы. Ой, ой, как интересно, куда это делось? Так, сейчас я порисую немножко: вы берете нужный день, нужный сектор, нужный час то есть любой из этого времени вы можете поставить, да, но. Не использовать те часы, которые указаны в этом столбце, и не все могут делать. Как правило, какой-то один знак то есть люди, которые разделились какой-то определенный код, в какой-то определенный день не могут. Например, 19 сентября они могут делать крысы, а 25 сентября они могут делать лошади. Вот. Часы вы видите, можете переписать, можете сфотографировать на телефон, можете сделать скриншот, а можете просто потом на нашем сайте посмотреть в разделе Статьи также можно согревать денежную звезду 1 октября и 5 октября согревание звезды здорово марина пишет. свечу в принципе сжечь можно только для тех кто живет только для тех кто живет кто погоду запрет или под только погоду значит смотрите Вообще у нас согревание денежной звезды и летящие, они, как как я все время говорю, они как на разных этажах живут. Если вы сами, у вас есть какая-то внутренняя установка, что вы не хотите этого делать, вы можете этого не делать. То есть этот месяц возьмите пропустить. пропустите. Но вообще на самом деле двухчасовое согревание вашу, вашу звезду никак сильно не заденет. Спасибо, Вера, Наталья Волшебная. Почему-то вроде обыкновенное, все как всегда. Вот. Да, кто спрашивает, можно ли не делать? Не делайте, друзья, не хотите, не делайте, потому что действительно иногда у нас совпадает согревание с какими-то звездами. Но обычно мы не любим. Все-таки согревание это ну не та активация, до да, которую мы с вами там проводим там что-то нужно долбить что-то нужно там расшатывать нет это обычно не из этой оперы, поэтому ну на ваше усмотрение как всегда а, вопрос выше был скажите время нужно почти да да время мы обычно переводим каким мы образом переводим время кто-то переводит кто-то не переводит каким образом обычно переводим все на том же сайте n все в том же разделе расчеты про которые я вам говорила вы заходите в эти расчеты и в расчетах вы в расчетах вы смотрите господи как он солнечный сейчас я вам точно скажу перевод калькулятор солнечных двух часов все называется калькулятор солнечных двух часов в этом калькуляторе солнечных двух часовок вы можете вести свой город, выводите свой город и смотрите, как пересчитывается. Просто кто-то согревает по солнечному времени, кто-то не по солнечному. Я по солнечному. Переводите, да. Рыба, рыбок можно вообще просто не ставить в какой-то сектор, вы можете поставить в зависимости от того, что вы от них ждете. Если вы ждете от них денег, то ставьте э, либо в сектор богатства либо либо на свой письменный стол сектор богатства вы можете э, брать ну я обычно все по фэн э, фэншу, я обычно все делаю по бадзе по фэншу один сектор богатства мы можем найти по ф, по бадзе другой по бадзе я беру э, как правило тот сектор который отвечает у меня за богатство Ну, то есть я огонь мне значит нужен сектор какой Запад. мне нужны э, мне нужен металл то есть вы ставите в центр в сектор богатства того человека, кто зарабатывает у вас. Да? Если вы больше всех зарабатываете, ставите в свой сектор богатства. Если муж, ставите к мужу. Если вы рыбок хотите поставить для укрепления семьи в спальню традиционно. Только мне цветы да, таблетки хватает на 30 минут. Я купила маленькую и толстенькую марина очень странно обычно я их не могу дождаться но это видимо да зависит от какого-то парафина что ли они обычно их не дождешься пока они догорят но это вы прям хорошие купили а, смотрите звезду согревать можно а, от, от получаса ничего с вашей двойкой не случится но если вы фанат летящих звезд и вы просто вот прям боитесь чихнуть в этом секторе не греете но за один месяц у вас ничего страшного не произойдет <свеч> свечку можно оставить догорать после окончания двух часов да. я обычно составляю догорать пусть она сколько угодно горит даже если потом какой-то плохой час там приключается ничего все равно страшно например вы в кролика поставили да вот смотрите в кролика поставили а она до семи не успела догореть дальше начался час Uh, час дракона. Я обычно не включаю, то есть уже горит-горит. Просто в этот час не, нельзя начинать. Вот для начала, а для окончания можно. Да, зажигаем, оставляем на весь день. Ну, конечно, без присмотра не, оста не, не оставляем. Вот кто-то пишет, что кто-то тушит, кто-то пока не догорит. я тоже оставляю, пока не догорит. Ну, в принципе, можно просто два часа греть. Можно два часа. Можно первую таблицу вернуть. Можно. Сейчас верну. Угу. Получается, если дерево по дню, то есть сектор. богатство 4 да все земли будут вашим богатством да конечно сейчас крысы не включать два часа а наше солнечное время 2337 надо ставить на 20 минут. нет нет вы по своему солнечному времени начинаете там не включать два часа а наше солнечное время 2337 нет почему на 20 минут вы должны начать в хорошее время, по своему солнечному времени. Ну, начните 23.37, начните 23.40, Господи. Любое время начинайте, дальше она пусть догорает. Металл Ян э, с двойным грабительным сентябре можно согревать. Здесь других никаких ограничений для этого не давалось. Дается только ограничение по рождению года, по году, и все. десятилетний грабитель богатства, можно Вы знаете, мне очень часто про это спрашивают. Можно ли греть э -э, свечу богатства с грабителем? Слушайте, там, где я училась, мне никто не говорил, что этого делать нельзя. Но если вы все время все задаете эти вопросы, то у меня есть подозрение, что, видимо, какая-то школа говорит, что если у вас есть грабитель богатства в десятилетке, то э, звезду э -э, нельзя греть. Мне этого ни один мастер не говорил. Я такого не знаю. То есть если есть грабитель богатства, то и, и что? Грабители очень часто приносят нам деньги. Они, да, они какую-то часть могут грабить, но они нам могут больше принести денег, чем мы сами заработаем. Грабители, некоторые грабители есть, такие, которые вообще, как даже есть такое, что грабитель грабит для того, чтобы отдать деньги тебе. Есть такое даже подзы, понимаете? То есть грабители не всегда плохие. А, поэтому я бы грела, короче. Короче, в период нужно кормить грабителя в свои дни, не пропуская и благотворительность. Вот, Ольга очень правильно сказала: пришел грабитель, лучше благотворительность побольше. Вот видите, еще люди я знаю, да, видите, в свои дни. Вот люди еще дни считали, вы, да. Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, Удачи, где греть? Не знаю. Какая связь, спрашивает только грабители активации. Я не знаю, Оля, какая связь. Я, я, я не знаю, я этим уже 10 лет занимаюсь, 10 лет не понимаю, откуда люди. Но откуда же берут, если эти вопросы берутся. Наверное, они откуда берут. Наверное, кто-то им где-то говорит про это. Можно октябрь включить еще раз. Можно, да. А, будет ли запись? Запись будет, да. Спасибо вам тоже всем большое за внимание. Друзья, я еще раз напоминаю: Елена Пирогова, будь, пожалуйста, добра, кинь еще раз ссылочку. У нас с вами начинается курс фундаментального бадзи, это мой это флагманский курс нашей школы. Это очень большой, глубокий курс для суперпрофессионалов, профессионалов-астрологов. То есть, это не какой-то маленький курс, это такой курс, как знаете, как мы говорим, высшее образование от А до Я. Друзья, если вы еще к нему не присоединились, он стартует у нас в конце сентября, не присоединились, переходите сейчас по ссылочке, присоединяйтесь к нашему курсу. А вообще всех-всех-всех я приглашаю на бесплатные открытые вебинары, которые у нас начнутся с вами на следующей неделе. И мы с вами на следующей неделе уже встретимся еще пару-тройку раз, поговорим про, про астрологию, я вам расскажу кое-какие секретики интересные, которые даются на платных курсах, как видеть карту, как лучше, как лучше себя преподносить людям, чтобы как, как они вас видят и как себя лучше преподнести. Вот. И а, всех, кто захочет к нам присоединиться, будем ждать вас, конечно же, и на открытых, и на закрытых, так что переходите. Спасибо огромное вам, Наташа, лучшая школа. Я уже... Не дождусь начала фундаментально. Ой, Ольга, спасибо, я уже прям увидела ваши цветы и огонь и подумала, что я тоже уже на русскую не дождусь. Иду к вам на курс, очень жду. Спасибо, Елена, очень приятно. Благодарю за насыщенный вебинар. Лидия, спасибо вам. Спасибо, да. Если есть какие-то вопросы у нас, пишите нам на почту. Да, друзья, если что-то... Вы сейчас зашли, посмотрели, хотите рассрочку, хотите, хотите еще там что-нибудь, хотите внести просто предоплату, аванс какой-то, все это возможно, пишите нам на почту, и Лена вам ответит ну, на, на любой, да. Да, вот, э, Гульнара пишет, что несколько э, уже дом ремонтирует по всему периметру. Да, э, леса ставит, красят, не могу активировать. Ой, я с вами согласна, это вообще это кошмарный сон, когда начинаются вот эти капитальные ремонты вокруг твоего дома. То здесь конечно тоже надо как-то благородно иногда надо задавливать те которые хоть как-то снимают вот это все вот эти все напряги относительно того что они стучат в ненужных нам местах да. дата начала неизвестна, ольга дата начала самого фундаментального Лен, скажи пожалуйста мы в расписании уже поставили с какого мы числа фундаментальный будет у нас Uh, прям начало уже платных. 4 октября. 4 октября начало платных уже будет. А бесплатные вот у нас будут с вами 16, 19 и 21. А 4 октября мы уже все стартуем далеко и надолго, до Нового года точно. <laughs> так что да, да, друзья, это очень, очень сильная, углубленная программа. Приходите, пожалуйста, всех ждем. Все, кто делал предоплату, написали письмо по дальнейшим шагам. Да, Лена уже все группу собирает. Как здоровье Татьяны Смирновой? Будет ли прогноз по фэнши? Лена, ответь, пожалуйста, по, по, по Татьяне Смирновой. Когда идет ремонт? Разве нельзя делать активации после ухода мастеров Ну, я обычно делаю что-нибудь. Но все равно мы все делаем ремонт. И нам куда деваться? Мы не можем делать их частями. Я потом еще с какими нибудь благородным все пытаюсь там как-то активацию какого-нибудь благородного сделать, чтобы как раз убивал, убирал вот этот негатив от, от, ну, вы знаете, иногда просто не успеваешь. Вот я честно скажу, иногда просто не успеваешь, что-то там в огороде раскопали, еще, еще не успел вздохнуть, а уже обратка прилетела. Так, конечно, работает быстро. Значит, отлично, уже придете ссылку тем, кто предоплату сделал. Да-да-да, друзья, всем, кто сделал предоплату, всем, кто э, сделал уже оплату, всем уже письма рассылаются, вас уже начинают собирать в нашу большую команду интересного, веселого, дружного коллектива, в котором мы с вами проведем очень много времени и очень много будем разбирать. Вот, друзья, я еще хочу позвать вас на вебинары не только фундаментального курса на следующую неделю. У нас на этой неделе безумно интересная будет встреча. А, когда она будет? Завтра. Нет. Леночка, когда у нас будет по поцелуй душу? У нас через два дня будет. В общем, Лена все пишет, Лена все пишет. У нас будет интересный курс по целой душу. У нас будет интереснейший курс по камням. То есть, ну, если кого-то интересует вообще вот минералы, как они работают в системе пяти элементов, что с ними можно делать, хотя бы на бесплатный просто придите послушайте это очень интересно. свою душу это вообще наше сокровище наши школы. Мы такого мастера заполучили. То есть мы заполучили девушку женщину, которая училась в нескольких школах ЦВ, то есть у нее такое образование, которого вообще нет у ни у кого в России. Вот, она училась у нескольких мастеров, которые приезжали в Россию, но ну, их не так много и приезжало, господи. Вот, и самое главное, что она училась потом еще в китайской школе, то есть у нее просто эксклюзивные знания, и вот она будет про это все рассказывать. То есть у нас тоже будет целый марафон по цв так что друзья. Лена, все как-то за Татьяну очень переживают. Напишите что-нибудь. Значит, ЦВ душу будет 9 сентября только для своих, пишет. Пишет Елена. А по самоцветам в карте, как ее корректировать, 9-10. Да, вот у нас 9-10 в этом на этой неделе. И потом на следующей неделе мои начинаются. А потом по ЦВ начинаются, да. Наталья, а есть ли, а, акции в сентябре? Какие будут спецпредложения? Ланочка, мы акции делаем только а, два раза в год. У нас вот только что прошли, прошла грандиозная просто распродажа. У нас такое количество курсов было закуплено, которых мы выставили на продажу с большой скидкой. Просто, просто огромное количество раскупили курсов это не понимаю кто к нам придет учиться у нас все покупаются за скидкой вот. второе мы скорее всего перед новым годом будем делать вот к моему дню рождения, 8 декабря в день рождения и а, мы традиционно делаем в декабре к моему дню рождения распродажу то есть скорее всего скидок больше наверное никаких таких не будет работе с деревьями будет будет что-нибудь вообще не поняла а что с деревьями должно быть? <смех> Зайдите, пожалуйста, перечитайте прогнозы по деревьям, да. А, вот. И там как раз все и говорится про то, что будет или не будет с вами, да. А кто свои пишет, Зара? Ну, а, не знаю, это Лена будет выбирать, то есть она не всю нашу базу приглашает. <смех> она решила только своих пригласить. На целую душу, да. Нет, у нас будет марафон. Друзья, у нас будет марафон, куда мы пригласим всех вот Это у нас такой, наверное, просто небольшой пробная история для того, чтобы преподаватель новый, для того, чтобы она немножечко познакомилась с публикой, для того, чтобы она немножко в вебинарной комнате освоилась перед, перед большим марафоном. В марафоне она будет очень интересные вещи рассказывать. И поэтому мы решили с ней разбирать какие-то интересные темы в прямом эфире. И она выйдет на часок. Мы не будем много людей собирать. Ну, во-первых, чтобы ее не напугать, потому что когда тысячи вопросов, я попросил, чтобы она какую-то интересную программу нам э, по знакомству с душой, э, душу душой ну, при, приготовила. И поэтому мы немного пригласим людей. Вот, э, просто посидеть поразбирать, задавать ей вопросы, послушать, как она будет рассказывать. Все, потом, все самое интересное, она вам расскажет на марафоне. Вы не переживайте, там будет марафон, чуть ли не две недели, где вы свои эти карты будете делать, что-то будете в них смотреть, вы будете какие-то звезды, там, там безумно все интересно. Вот, во всяком случае, даже вот то, что она просто мне там рассказывает, вытаскивает из моей карты понемножку. Ну, прям, аж, думаешь, ах, что, правда, все так бывает, все про меня. Вот, очень интересно, и там очень такая, там очень прогнозы интересные делаются. То есть там такие подходы есть, что ни цемень, ни бадзы, знаете, куда вот, ну, как бы у бадзы свои плюсы и прелести, у цемень свои. Здесь это все же науки китайской метафизики, они все как бы про одно, но все в каких-то разных ключах очень интересно. Значит, друзья, кто не успел про землю, про про дерево еще про что-то, все, все статьи у нас будут опубликованы на сайте. Да. Я тоже хочу, все так интересно, друзья. Вы самое главное следите за нашими письмами. В почте поставьте там это что-то не спам чтобы чтобы они точно до вас доходили да есть там такая опция и у нас безумно много интересных вебинаров Мы в общем то все ждали этого учебного года и я думаю что у нас сентябрь октябрь будет прям такой вау вау вау то есть запуски всех новых программ старт всего что будет идти что-то год что-то два будет идти Потому что вот мой фундаментальный бадзи, он такой, такой достаточно многогранный, да, то есть можно потом идти дальше, можно там специфики какие-то изучать, углубленно можно нет, но программа будет такая долгая. Что тот же Дзевой душу, он тоже, мы попросили легкий курс, но у нее там такое, такой бэкграунд огромный, что, понимаете, у нее там что-то там, 5 или 7 тысяч только рукописных страниц рукописного текста то есть у нее там знаете огромные конспекты и огромный материал и огромные вообще темы, которые она может затрагивать и она тоже хочет какой-то такой может, клуб даже создать где она будет каким чем-то делиться своим секретным потому что сколько там не рассказывает там сегодня расскажешь тоже очень огромная тема интересная, а вот так что все, мы совсем вас будем знакомить. Слушайте, мы так, столько лет этот это, это обхаживали. Я сама на него училась, но я уже, я просто понимаю, что чтобы вот так углубленно вот так знать какой-то предмет, это нужно, конечно, посвящать все время одному предмету, а не так вот летать по всем, как это делают некоторые. Да? Я просто, вот я как-то на, на бадзе собралась и все. Я привлекаю в нашу школу тех специалистов, которые могут вам эту тему еще раскрывать еще более интереснее и более широко, чем я могу это сделать. Вот. Большое спасибо за все прогнозы. А можно буквально пару слов, советов о том, что сделать на день рождения в сентябре или до дня рождения? Не знаю, не знаю, что вы хотите сделать. Возьмите, возьмите вот эти дни, про которые я вам говорила, и а, загадайте желание в, в дополнительные дни вот в дополнительно счастливые. но ну, какого-то ритуала в день рождения по китайской метафизике я, кстати, не знаю. Ни одного ритуала мне не давал ни один мастер. Друзья, если у вас, кстати, тема интересная, меня частенько это спрашивают значит у меня будет сейчас просьба потому что я тут знаю здесь у нас профи как всегда с половиной профи точно сидит если у кого-то есть такой ритуал из китайской метафизики что нужно делать в свой день рождения или перед днем рождения напишите пожалуйста нам на почту мы поделимся со всеми остальными и как бы вы такое сделаете, благое дело и мой багаж знаний пополнится и через меня на тысячи людей разойдется, да? Так что пишите. Наталья пишет, я хочу на пенсии изучать все. Наталья, у меня знаете, у меня иногда тоже такое же мнение. Я думаю, ну сейчас-то я работаю, я сильно занята, у меня сейчас так много всего, а вот на пенсии я буду только этим заниматься. И еще плюс розы и кошки. Все. Весь мой интерес, да. У меня будет много кошек, много цветов и, и много астрологии. Все, друзья, очень рада была с вами видеть. Ну, список желаний, это все можно, конечно, писать, все, но может кто-то знает именно какой-то вот прям китайский ритуал. Было бы очень интересно. Все, друзья, всем спасибо. Отвечаю за разные желания. Интересно, вот про розовые шары написал написала умном нам, что можно. Розовые шары отвечают за разные желания, пишешь на шарах и отпускаешь в гелевые. Ой, в небо. Шары должны быть гелевыми, чтобы они в небо улетали. Надежда пишет. На пенсии так загружено, что часов в сутках не хватает. Спасибо большое, ждем новых встреч. Все, и я с вами жду Фэнк и Наталья. Елена, спасибо, Зара, спасибо. Вот Ольга написала, что в и западной астрологии 12 дней проживания со дня дня рождения знаю, осознанно каждый день отвечает за определенную сферу жизни. Загуглите, есть информация. Кстати, точно, Ольга, я, кстати, тоже делала как-то этот ритуал. Я помню, много лет назад я тоже делала, что что-то нужно после дня рождения. Да-да-да, там была такая информация, я ее читать слежала, записывала. Интересная была, да. Все, друзья, все, всем спасибо все увидимся с вами ой гульнара пишет шары в небо запускать нельзя это создает помеху самолетом и птицы гибнут из-за них тогда не надо птиц жалко все до свидания все увидимся на этой неделе еще увидимся и на следующий увидимся да.